Недавно казалось, что автосалоны вот-вот уйдут в историю. Однако формат автомобильной выставки еще актуален. Центром европейской автомобильной весны всегда было Женевское мотор-шоу, но трижды отмененное уже едва ли возродится. Шанс вырасти выпал брюссельскому автосалону, который хоть и проводится аж в сотый раз, но продолжает выполнять функции локального шоурума, хотя несколько машин в Брюссель приехали даже в ранге мировых премьер. Дача привезла на выставку электрокроссовер Spring в версии Electric 65 Extreme. Модель получила новый двигатель, но когда смотришь на характеристики, слово Экстрим в названии выглядит примерно как ожидание от нивы Sport. Мощность силовой установки 65 лошадиных сил, а максимальный пробег на одной зарядке варьируется от 200 до 300 км. Впрочем, во многих странах Европы средний ежедневный пробег составляет 30 км. А значит, даже такой автономности хватит на неделю. Компания обещает, что вскоре такая же силовая установка появится на моделях Sandero, Duster и Jogger. Баварцы отпраздновали 50-летие спортивного подразделения M возрождением купе BMW 3.0 CSL, созданного на базе M4. Виртуальная презентация новинки уже состоялась ранее. Однако в Бельгии можно было увидеть эту машину вживую, пока все не разобрали. Ведь выпустят всего полсотни экземпляров. Графика на кузове отсылает к спортивным достижениям марки, а золотистые диски должны вызывать приятную ностальгию. Под капотом самая мощная шестерка в истории дорожных машин BMW. Она развивает 560 лошадиных сил и работает в паре не с автоматом, как у родственного BMW M4, а с шестиступенчатой механической коробкой, поэтому максимальный крутящий момент у CSL ограничен на добрую сотню ньютон-метров. Среди прочих особенностей — адаптивная подвеска и углерод-керамические тормозные диски. Свежая новинка Opel названа с немецкой прямолинейностью — Opel Astra Electric. Технически электричка почти не отличается от Peugeot E308. На передней оси электромотор на полторы сотни лошадиных сил. Максимальная скорость ограничена на уровне 170 километров в час. Батарея емкостью 54 киловатт часа обеспечивает запас хода в 400 километров.